как не инвестировать несовершеннолетним. Даже если у нет 18, всем привет, меня Макс Риск. Часть 2, как инвестировать несовершеннолетним. Вот, я знаю одно правило. Если вам есть от 6 до 17, то есть вы несовершеннолетний, то вы имеете, как я знаю, право какую-то карточку в каких-то банках. Попробуйте. С помощью этого у вас будет хоть какая-то карточка, но будет. Да, есть карточка бонус, есть просто карта, есть кредитная карточка. Надо с ней быть осторожным, ведь ее нужно вовремя возвращать или будет хуже. А пока для этого нужно еще вложить туда деньги и хранить себе хоть там немного, если что-то случится на запасе. Вот, потом вы вложили, например, 500 рублей или 1000. Как-то так вот. Я думаю, можно как-то найти. Если вы решили. Если нет, то можно подождать. Вот, когда вы это все решили, вы можете купить уже криптовалюту. Вам не нужно указывать ваши фамилии, просто карточка. Нет, но ну, я думаю, что в будущем будет. Поэтому чем раньше вы начнете покупать криптовалюты, тем лучше. Потому что в будущем, если покупать на официальных сайтах, то там уже будут уже указывать всякие подробности. Вот. Вы сможете это купить. Я записываю первую часть, можете найти на канале. Я попытаюсь ее показать вам в конце ролика. Поэтому смотрите до конца. Вот можете пока инвестировать себя сначала. школьникам снис а, с ашлети, но нужно инвестировать в себя. Это как-то такое вот правило. Попробуйте. И можете встретить наши ролики. Неважно какой именно. И там тоже гайды. Желательно можно, кстати, оформить на кого-то например у ваших родственников то вы сможете уже покупать акции акции это уже дополнительный заработок я сейчас только на криптовалюте и и я так смотрел на нашей стране облигации и акции они очень дорогие заходил еще на сайтах и нашел пару криптовалют криптовалюта только биткоин официальная там криптовалюта биткоин вот, и еще одна криптовалюта, только как-то не подлагивает, я жду, когда я накоплю хоть какой-то баланс, потом уже попробую, если получится, я вам запишу еще один ролик, что все получилось, официальный биткоин кошелек, теперь я могу типа того ее показывать, я первый показываю биткоин украинский кошелек, первый на нашем канале, первый раз, могу еще раз показать. Если к мне напишите в комментариях, чтобы я вспомнил. А пока все. Всем удачи, пока. Встретитесь в следующем новые видеоролики. Вроде мне должен быть здесь, где-то тут. Пока.